Ну, еще одни лыжи в категории 120 для фрирайда, хотя такие своеобразные, странные, но хорошо знакомые. Здравствуйте, лыжи, которые действительно давно я тестирую, и у меня к ним разные были как бы, отношения, но они мне никогда не попадались на таком жестком снегу, вот как сегодня на этих тестах. Вот, на этих тестах конкретно было очень мало соляны, хороший, очень мало пухлика к такому, к чему мы привыкли. Но зато был, было много условий, которые лично мне чаще всего попадаются в катании. И честно скажу, я даже к этим лыжам как-то вот проникся вообще. Какая-то у меня к ним даже любовь проснулась в какой-то мере. Я сейчас объясню почему. Потому что, значит, у них начали работать те вещи, которые теоретически раньше понимал, но проверить никак не мог, потому что условия не позволяли. То есть у лыж очень грамотно распределенная пронульная жесткость. Они одинаковые, везде жесткие, очень очень при этом равномерно. Поэтому загрузка, разгрузка на них идеально работает. Вообще, очень четкое ощущение на этих лыжах загруженности разгруженности. Вот. А на каких-то сложных моментах, типа лед, да, там где нужно четко, не перегружая лыжу, Сохранять сцепление Я не могу сказать, что у этих лыж там супер какое-то сцепление У них другая тема У них и сцепление, хватки достаточно И вот этого ощущения загруженности Тоже достаточно Плюс вот это вот плавное распределение на всю длину канта А длина канта у них при этом люто здоровая Позволяет настолько точно дозировать эту хватку Что сорваться на жестком льду Ну, ну как бы на них достаточно сложно реально вот. И при этом как бы, они достаточно комфортно как бы, проходят вот, При той жесткости торсионной, которая в итоге получается Хотя я еще раз говорю, там вопрос у них... Не в том, что жесткость торсионная большая за счет этого хватка. Там все в комплексе. Жесткость торсионная, кстати, у них какая-то не грандиозная. И в принципе неровности при поперечном скольжении они проходят достаточно ровно и плавно. Но за счет вот этой равномерности и ровной длины канта как бы хватки вообще за, за уши, за глаза и за уши. Вот, На насте на Фирне они ведут себя в результате шикарно, будь то это боковое проскальзнее, будь то это резаное. Они очень стабильны. Вот. И единственное, что у них минус, единственное, что у них минус, у них немножко дубоватая продольная жесткость. Ну, вот, и как бы она складыва, как бы ощущается в том, что когда вы их разгоняете, они начинают в ноги на продольном и на поперечном скольжении. Вот это как бы минус. Вот. И второй у них минус, у них немножко, конечно, за счет вот этой жесткости, их немножко страдает плытья, Точнее говоря, оно не то что страдает, оно требует внимания но с другой стороны вот за счет их поведения на жестком на корке на Насте вот проблемы со всплытием как бы, в принципе их можно сравнить с учетом того что они ничего не весят вообще я могу сказать что это вообще отличный задорный хороший скитурный вариант вот скитурный вариант для хождения по большим именно горам то есть это не какой-нибудь там приисковый где-то или мамай там где там вот посюду вам снега да и какие-то сложные условия снега, может быть, мало встречаются. Вот. Это, скорее всего, именно в большие горы, когда вы смешиваете там что-то, там, типа ледники, там, открытый рельеф, там, обдутый. Ну, такие вот сложные какие-то рельефные ситуации, когда, скорее, у вас будет жесткое что-то, или, скорее, у вас там будет что-то там неоднородное. Вот для таких катальников оно вообще зашибательская лыжа. Супер. Она будет надежная, она будет цепкой, она будет хваткой, она будет универсальна именно и в катании, и в универсальных с там, ски-тур катания. честно скажу вот как бы вот проверив эту лыжу в этих сложных условиях которые были на этих тестах я не очень проникся и готов ее рекомендовать как универсальное решение разнообразно катающимся райдерам в разных условиях вот и лыжа хорошая действительно ставлю я ей крепкую пятерку и очень хорошие баллы поставил на тестах ну и как-то вообще вот, честно скажу вот ну, хорошо. Действительно понравилось, хорошо, я доволен. Все, пойду за следующим, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.